Так, друзья, хочу вам показать, Андрей сегодня у меня гороховый суп сварил. Скажите, почему муж варит? Потому что мне а, потому что я занимаюсь своим делом. А вот Андрей, когда есть минутка времени, он варит а, суп. Я сейчас за хлебом ходила. Вся попыхала. Купил хлеб и в магазине стоит женщина покупать я говорю, что это красная рыба замороженная на укус, тоже вот говорю нет, говорит, это сейчас я развяжу это, говорит, соленая рыба а я очень люблю гороховый суп с этим мясной но рыбы. вкусный запах вот я такой организм Вот эта женщина и продавец говорит очень вкусно. Суп с <Civ> вот. хлебушком и с рыбкой. А это полотен. Э Морозилка. У меня девочки пришли с садика. <с <balanced> я даже покажу какие я вещи делала и еще что купила. Они нарисуют Динара вырезает куколки. А Дарина Мама мамам, говорит, радуется, Мама. что девочки кушают. Ой, как разукрашивает у нас. Красиво. Очень красиво. Вы умницы у меня, девочки. Мама, давай покажу, какие-то вещи Давай, давай. Ножницы. Давай рисуй. Это чей огрызок-то? А? Кто кушал и не выкинул? Это Кон... я. Ты? Да. Ну ладно, вдвоем. Один огрызок положи. Шоколадный этот твой, да? На блинчик намазала. Папа сегодня блины жарил. Конфеты накидала себе. Вот. Мара хочет показать, какие мама ей вырезалки купила, да? Купила. Еще покажу, еще там Ага еще Очень много, да? Угу. Туда так. вниз можешь складывать. Вот так складывай сюда вниз. Ага. Вот. Смотри, чтобы Дарина не взяла. Вот, вот такие вырезала. Да. Еще. И волка шапочка. даже вырезала. Красная шапочка, да? Да, вот ага. Это мама специально купила воспитатели говорят, надо ножницами работать. Но ну, у нас Динара, в принципе, и так ножницами умеет, да, работать. Ну, нет, работала ты вырезала же дома тоже. Ну вообще-то вырезала же ты у меня недавно, когда ты у мамы все подряд и альбом все вырезала. Он да, забыла ты куда? Вырезала ведь? Забыла да? Амина. Амин. Ну это иди вот тут пиво зеленое. Это да, зеленые листочки там и синенький баклажанчик, А это слива баклажанчик. Папе дай, пусть наточит, он тебя быстро наточит. А здесь нету, там тоже нету. А все карандаши куда опять делись? Нет, это мало, много было, не знаю где опять. Вот. Да. А ты что ротик взяла? Ой, маленькую ложку, господи. На на иди играй. <музыка> <музыка> <музыка> танцует. Танцует, танцует. Танцует она. <музыка> <музыка> <музыка> <музыка> Танцевать хотим, и хотим, и не знаю, что хотим, все сразу. Сегодня папа знаешь, что сварил? Овсяную кашу. Ой, господи, смотрите, ухаживает за сестренкой. Что такое? Вытерла? Ай, это умница моя. Ой, и танцует. Вот как она любит танцевать. С ума сходит от радости. Привет. И тигруля здесь. какая хотя куколка. Да, красивая. И тут у меня еще идывалась. и травась. И мы мама. Вот. Мы мама петли. Да. И волк. Мама красиво. на картонку петли. А -а -а. Да. Это волк. Красная папочка. Смотри, Даринка с ума сгут с песнями. Танцует, радуется. Вот, вот ага. И тигра к вам прибежал. Смотри, Тигракс. Тигр нет, он вас любит. Он тоже вас в целый день ждал. Да, дарит Говорит так танцульки, Танцульки мы любим. Ты, ты вырезаешь? Такие покажу. маленькие ножницы мама дала ей, да, Динарки? Да. Это, вот еще вот такой да, Очень много вырезать. Тебе вот надо в сумочку положить куда-нибудь в картонку. Вот еще. Очень Ху, много вырезать. А это волку? Это у волка, что ли? Волка, точно. Папа. Точно у волка. Еще вот ну, Ничего себе. Я там ага. Давид у нас рисуют гравюру. Потом мы это повесим, да, куда? Еще шея да. а, вот еще твои, да? Еще это, я это. Еще есть? Есть только это. Не Это цветной? Да. Прикольный. Вот сюда повесим над компьютером. Это... Мы взяли самый сложный. Это ты там. выбирал. Да. Нет. Я, я сказала, выбирай, какой тебе нравится. Он говорит, мама, я взял себе самый сложный. Я говорю, ладно. <свят> Ему нравится. Ну пусть рисую а, блин, будет... Давай дорисуй, потом это. Ай, дорисуй. Уроки делай, потом будешь рисовать. Хорошо? У -у -у. О, слишком низко. Давай, давай, покажи, как делают это Пошли. Прямо голову-то держи, а то не видно на видео. Так неудобно. Ну ладно. А, ты вот это все полоски делаешь, да? Да, обвожу. А, обводишь. Ага. Понятно. Ну прикольно, у тебя здесь еще много рисовать есть. Mm. Еще, может, вечером закончишь, да? Много. Mm. Ладно, давай все. Привет, кудема. Да, мама приборку сделала, везде все прибрала. А? стир столько осталось, да? У нас да, так радуется камеру. И танцуют теперь от радости. Танцульки любит она у нас танцевалка. Да, как Динара у нас танцевать любишь. Привет, скажи всем. Не скажешь? О, удивляется она. Привет, скажи. Да, а, так вот она приветики делает вам, друзья. Камеру схватить хотим. Ой, как удивляется она у нас. А, вот все вам привет. Тигра. Тигруля. Кс -кс. И сюда. На улице потепление, у меня открытые окна. Я всегда стараюсь, хоть и холодно, не холодно, стараюсь проветривать э -э каждый день. Я вообще не могу, чтобы этот свежий воздух всегда циркулировал у нас. Очень мне нравится. Мама! Сегодня Дарина у меня в 4 утра проснулась, а маму разбудила, да. Но мама зато все дела сделала. Я как этот э, Штирли схожу, снимаю Даринку, что она творит Смотрите, она у нас ходить хочет Ну она ходит, держ, держится вот У дивана или что там Ну надо будет рубить Как мы рубили всем нашим детям Как нас бабушка научила Вот она боится еще бегать Да? Три раза надо рубить Кепшелом по-морийски Кепшел рубить, говорят Вот Сейчас выходные будут. С папой будем рубить мы ки кепшел. То есть а, а, развязывать ноги, как бабушка нас научила. Да, малышка? тигракс, А ты охраняешь, да? Ты Даринку охраняешь? Да. Ха, смешно ей. Ай, как смешно. Ну и? что Тигру? Так ведь он ко, к людям не идет, к детям только бежит, у детей только, он все время за их ихми смотрит. Няня, тигруля няня у нас, да? Сарапнул он Даринку, или не ты, или сама сарапнулась, да? Нет? Ну рассказывай, что можешь. давай покажу. Вот. Ну, что, вот. Дорисовал вот. я все-таки. Картины, да? Да. Вот, там и это и... самое сложное это было. Это было там котенок и Два-три дня рисовал. Ладно, мы пока на скотч приклеим. Потом все равно ремонт будем делать до этого, да? Да. Вот до картины мы повесили